Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы с вами поговорим о коттеджных поселках. Какие есть плюсы, какие есть минусы проживания в коттеджных поселках города Краснодара. Внутри коттеджных поселков есть минимальная инфраструктура, которая присутствует на территории. Это магазинчики, спортивные площадки, какие-то прогулочные зоны. Единый образ коттеджного поселка. Все дома построены из одинаковых материалов в цветовой гамме. Ну, разнятся только небольшие дизайнерские проекты самых домов. Охраняемая территория, где никто лишний на территорию к вам в дом не зайдет без разрешения охраны и вернее без вашего разрешения, в любом случае дети останутся только внутри, и вам не надо переживать, что ваш ребенок где-то гуляет и ушел за территорию. И дети, гуляющие на территории коттеджного поселка, никогда не выйдут за территорию коттеджного поселка. А одна ценовая политика, все соседи примерно одного уровня, у всех одинаковые коттеджи. Из минусов коттеджных поселков можно обратить внимание, что небольшие участки на самих территориях. Внутри коттеджных поселков нет, к сожалению, поликлиник и нет школ. И некоторая удаленность этих коттеджных поселков от центральной части города Краснодара. Если вам нужен отличный дом в Краснодаре, обращайтесь ко мне.